всем привет продолжаю выпуски про яндекс дзен канал последний шанс миграции подписывайтесь ссылка будет в описании это мой одноклассник рассказывает замечательные истории которые с ним проходили происходили за время проживания за рубежом так и к яндексу почему-то сегодня карма вот обновилась Обновляется она, я заметил, после 12-13 часов по московскому времени. По итогам недели с 25 по 35 марта карма 63.100 и стала по всем показателям ниже. Непонятно почему, потому что судя по счетчикам метрики, она, наоборот, должна вырасти, потому что везде идут плюсовые значения, визиты увеличиваются, число дочитываний тоже. Непонятно, с чем это связано. Вот если посмотреть прошлую неделю, то карма была 74 и дали 25 тысяч бонусных показов. Оригинальность была 17, ну, я не знаю, честно, как они ее вообще оценивают, потому что те статьи, которые написаны за последнюю неделю, ну, вроде как про это вообще никто не мог писать, потому что ну, реально он рассказал такие истории, которых я лично не слышал и ни от кого не слышал и не видел в интернете. И почему Дзен их оценил ниже? чем в прошлый раз непонятно. Всего 14. Качество тоже ухудшилось. Было 15, стало 13. Влиятельность почему-то стала на ну, меньше. Короче, все уменьшилось, а почему непонятно. Потому что наоборот, прошлая неделя, она была вообще во всем великолепно так скажем так о чем я еще хотел поговорить это о том что получаю комментарии от своих зрителей возможно подписчиков говорят то что дзен может в любой момент забанить пессимизировать канал рассказывают что непонятно почему люди пишут статьи пишут пишут а то ли монету не дают то ли еще какие-то проблемы я тоже не знаю с чем это связано и говорят что надо это дело вообще забрасывать ну такой посыл и не заниматься этой ерундой ну в в принципе, логично, но мы живем-то в несправедливом мире, в очень, в очень несправедливом. И если нет волосатых рук там каких-нибудь в руководстве какой-нибудь компании, вы не особо приближенные к богам или богом не являетесь, то, конечно, все сложно. У меня у самого один канал был. Забанен через неделю после того, как я его создал. Ну, там было все понятно, потому что я решил просто на дурачка прокатить. Копировал текст, вставлял вообще без всяких изменений. И, соответственно, как Яндекс обещал, его забанили без права восстановления вообще. Вот. Это было в прошлом году. А самый первый мой канал, который я создавал, и было это в январе прошлого года, с ним история была плавающая. Канал пессимизировали мой пять раз. Вообще непонятно за что. То есть я до сих пор не понял. Техподдержка написала, что это заимствованный контент. Но это вообще далеко не так было. Здесь я соглашусь с некоторыми авторами то что они сами пишут а просмотров яндекс перестает накидывать перестает давать и канал попадает под фильтр и пессимизируется я неоднократно писал в службу поддержки яндекс дзен мне отвечали что алгоритм выявил там нарушение ну так воды налили мне приходилось полностью статьи вообще просто удалять, писать новые, опять писать три статьи, чтобы алгоритм подхватил, опять начал давать показы. И вот так вот пять раз туда-сюда. В итоге последний раз мне канал забанили. Ой, не забанили, а пессимизировали так, что в поддержку писать больше бессмысленно ответ такой, что вы уже неоднократно обращались в службу технической поддержки после того, как канал был пессимизирован. И в связи с этим, что у вас многократные нарушения, больше мы ваш канал проверять не будем и восстанавливать тоже не будем. Он доступен для поиска, доступен для просмотров, не забанен, но продвигать его Яндекс.Дзен не будет. И вот Почему это произошло, несмотря на то, что они написали заимствованный контент? Я вот не понимаю. Там я все писал своими словами э, об известных личностях, там то, что я знаю, что стало мне известно, свое мнение. Там заимствованного контента вообще нет. Может быть, они под заимствованным контентом понимают совпадение букв алфавита? что я использую те же самые буквы что и другие люди ну тогда может быть но это шутка такая первоапрельская и к чему я говорю ну да забанили канал пессимизировали канал очень неприятно когда это происходит и ты понимаешь что ты потерял столько времени сил когда все это делал, создавал, и тебя вот так вот просто взяли и на твоем канале поставили крест, вычеркнули его. В общем, все, что ты делал, все пошло коту под хвост. И что теперь? Все забросить и дальше этого не делать? А смысл тогда был начинать? Поэтому я для себя решение такое принял: сколько бы они раз не банили последующем, если практика такая продолжится. На Ютубе, кстати, это тоже дофига встречается. Ну, надо просто создавать несколько каналов и вести несколько каналов. Один забанят, другой будет работать. Ну да, жалко. Но а что поделаешь, если вы не особо приближенные к Богу? Приходится так... Делать несколько каналов, вести их, а по-другому ничего не получится. Так что кто что думает по данному поводу, стоит, не стоит браться, пишите в комментариях. Да, и еще за 27 дней канал последний шанс миграции заработал 10 578 рублей. Ну, вот такая цифра, то есть месяц еще не закончен закончен месяц будет с момента одобрения и монетизации получается через 3 дня через 3-4 дня там уже будет видно сколько за месяц получилось окончательно заработать так ну наверное на этом все а в следующем видео я озвучу свою мысль, что я хочу сделать, как помочь тем людям, которые начинают развивать канал, потом его забрасывают, потому что у них нет времени, или еще какая-то другая причина. Я помогу им, они помогут мне, мы друг другу поможем. Но это будет в следующем видео, так что не пропустите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!